Всем привет! Вы смотрите M-игры, и в этом выпуске мы узнаем, возможно ли встретиться в игре PUBG Mobile с другом на одной локации, играя как соперники в изночном режиме. Но если это все таки получится, то попробуем поиграть. Будет интересно посмотреть на то, смогли ли нам противостоять игроки, да и в принципе, чем закончится финальная битва, ведь как-никак в живых должен остаться один. Обещаем непредсказуемую концовку. Да, это будет нечестно по отношению к другим игрокам, но ради эксперимента почему бы и нет. Только вдумайтесь в цифры, ежедневное количество игроков PUBG Mobile достигла отметки в 10 миллионов во всем мире, и это без учета Китая. Насколько стало известно, китайский мобильный PUBG который от всех игроков. Игра имеет иное название, собственные транзакции и патриотично восхваляет ВВС Китайской Народной Республики. Мы же играем в обычную мобильную международную версию при помощи официального эмулятора от самого разработчика игры. К слову, в PUBG Mobile можно поиграть бесплатно как на iOS, так и на Android. Проекту удалось попасть в топы чартов загрузок в более чем 100 странах, 10 миллионов игроков ежедневно. Это 416 тысяч игроков в час, которые успевают сыграть в 5, а то и больше матчей. То есть в среднем за одну минуту, если учесть, что игра командная, а это одиночная игра вдвоем или втроем, но пусть будет средняя вдвоем, в игре происходит 10 тысяч матчей за одну минуту. Но если еще разбить этот показательное количество серверов, все равно встретиться с другом в одиночном режиме на одной локации кажется как-то невероятно. Судя по количеству ботов, которые присутствуют в игре, что-то не верится в эти 10 миллионов. В общем, задача перед нами поставлена. Давайте начнем. Играть мы будем вдвоем. Для понимания, кто есть кто, обозначимся. Я буду подписан как Декапос, а мой друг под ником Razer. Время от времени будем выводить на экран оба геймплея, чтобы вы могли посмотреть на самые интересные моменты с разных ракурсов. Давай перейдем в настройки. У меня стоит Ренгель классический режим, одиночный режим и первое лицо вид от первого лица. У меня в сейчас Северная Америка. Северная Америка, Америке, да. У тебя тоже Северная Америка, отлично. Окей. Так, ну что, начнем. Давай насчет. Короче, я в обратном направлении считываю, да, там? 5, 4, 3, 2, 1. Начали. О, у меня пошла загрузка. Пошла. Вот у Синалета. Угу. Сейчас у меня пока все подгружается. Я уже надеюсь. Ага, а у меня только подгружается. Все, могу бегать. О, как всегда, в начале игры подлагивать немножко. Я тебя вижу. Вот он. И главное, ничего на тобой не подсвечивается. Все-таки как подтверждение тому, что. Эй, вот тебе. Все-таки это подтверждение тому, что мы в одиночном режиме. Будь мы в командном, то ты бы мне подсвечивался там под номером один, там, либо под номером 2. Так, давай определимся с местом. Рожок? Рожок? Нет, там э, город, очень много людей может быть. Нас там быстренько застрелят. Давай ясная поляна, с правой стороны. Вот мост, и с правой стороны от моста. Если честно, я думаю, что мы в это вступление будем записывать минут 15-20. С первого раза у нас ничего не получится, а тут сразу с первого раза. А зачем? Цель же обозначена. Ну, Сама вот эта зона маркер стоит, к нему и прыгаем. Ты что, маркер себе поставь, у тебя же не отображается мой маркер. Я вот уже прыгаю. Я обычно за 150 метров начинаю уже снижаться вниз резко. Я сразу резко. Ну так просто, Высокая вероятность, что попадешь прямо в цель. Приземлишься туда, куда нужно. Так, я сразу на заправку, потому что мало ли здесь кто-нибудь выскочит. Так я хочу уже быть с оружием. Где то там? А ты где? Я, походу, не к тому мосту прыгну. Сейчас я добегу. Нет, ты сначала оружие каким-нибудь возьми. Ага, а вот и вот, Я за ним бегу. Блин, пристрели его там, просто, потому что здесь так, особо... Так, меч. Так, я тут слушаю. ничего нету. Я просто сейчас к тебе бегу. Мне... Как, один... как еще один. Эй, я хоть рюкзак нашел. А ты там стреляешь? Ты в меня стреляешь. Ну давай, мочи. А его? Все, убил его. Нормально. А, а, а где ты сейчас? Подожди. Так, я получается, если вот ты на мост смотришь с левой mm. стороны, ровно. Это если ты? Втолим... Эй, по, по мне палец. Я не, я еще к тебе не подошел. <laughs> так это, шо? это Это не бот. Я вижу его самого. Вот. Не могу понять, ты это или нет. Хотя не бил кулаком, да? А, да, я кулаками бил. Я тоже одного кулака. Эй. Я, иду, я иду к тебе, так что... Остальное? Так, а ты где? Подожди. Если ты смотришь на мост... Так, я смотри на мост. мост. ...то я с левой стороны. Ага. Бегу, бегу по тебе. Сейчас приеду. При, ты при, лево с правым перепутал? Вот, я тебя вот вижу. Так, по другую сторону моста, значит. Не по, по другую я на, этом, на, на твоей стороне. Я тебя вижу. Стой, на, стой, стой на месте. Я, я тебя вижу. Так, я тебя не вижу. Вот эти вижу. Вот. А, То вот есть. ты где? Это точно ты? я yeah. Точно. О, стоп. А, на Е бежит. Вроде как ботинок. Давай его сразу прихлопнем. Мы, кстати, вдоль зоны бегаем. Виделся, да, ботинок. Блин, надо смотреть. Затем когда надо перезаряжать. Там на тебя что-нибудь? Там те мои очки. Нормально. Так, пошли куда-нибудь. У меня на карте ты отображаешься с такими пятками, как будто рядом враг бегает. Не, ну ты, как yeah. бы есть мне враг? Все, я центр себе поставил, я иду туда. А ты куда идешь? К центру. Не, ну к центру тоже не надо. Надо под, в обход. Края зоны. пошли зона. туда? Может, тачку найдем. Хотя там была тачка. Если честно, интересно, как мы отобразимся здесь. Как мы сядем. Ну, в принципе, это обычная. Сидишь? О, залез, отлично. Так, да Кейс okay, тоже поставлю точку. Так, поедем пока наверное сюда. я кстати такой играет. Машина подъезжает, выбегает двое, и они такие думают, ничего себе прокачали. Ботов по двое уже гоняют. Так, давай пока здесь становимся. Надеюсь, здесь никого нету, а если будут уже, то их не станет. Так, слышу, кто-то бегает. Конечно. Ты? А ты где? В другом тут. Так в другом. Так это я, наверное, здесь. Да. Слушай, ты шлем надел, я уже чуть себя не пристрелил. А, вот бежит один. Блин, и сразу ложится. Готов. На да, Ага, вижу. Вообще. особо ничего нету. Есть. возьму это лучше. Так, я в средний дом забегу. Ты здесь был? Нет. Значит, там что-нибудь мне достанется. Давай так договоримся. Если же вдруг я буду от тебя полезть, ты предупреждай. Или там, если я на тебя нацелился, то, говорит, это я. Потому что Маули там кладежку наденешь, и я не смогу тебя различить. Это ты? Ты. Да. Надо а? рядом находиться, потому что. Ну да. Пошлю в машину. Пойдем сюда. здесь побегаем блин не могу лезть в окно так я как-то раньше ай блин не получилось ну ладно думаю по карнизу побегать не получилось это ты рядом Ага. Поехали дальше. Садись в машину. Ну чё вези, шофер. Давай пока здесь побегаем. Ты направо и налево. Как же хорошо, я слышу, как ты бегаешь. Пошли, короче, Можно, пишу... Ага. Меня стреляют, стреляют, стреляют. Кто? Стреляет, стреляет, не знаю. Так, на W, на W. Я не вижу. Вот и стреляют сюда прямо. А, это у тебя на W. Сейчас я прицельчик возьму. Опа, меня убили. Так это ты я был. Ты... Как это? Ну что ж ты, меня, ты делаешь? Просто с этой стороны стреляли от меня. <свят> ну я же спиной стоял к тебе. Какие что-то и делали. Я должен. Что... меня как делали, где ты стоял, отсюда меня стреляли. Ты и понимаешь, я... что ты... <свят> я обошел вокруг дома и думал, его найду. И как раз увидел, и с какой стороны начал стрелять. <свят> <свят> ты весь эксперимент испортил. <свят> <свят> Давай Немного еще мать. раз. Я вижу, кто там один летит, только он в то другую сторону, это, это, это не ты, значит? Я прямо к мосту еще, короче. Укрытый ну, мост такой. Ну да. да. Я к развилке. Он внизу домики еще у развилки. Слушай, я тебя вообще не вижу. А, и зря я вниз посмотрел. Так, я вот с парашютом. Так, я спрошу там. А, Где во, ты, я тебя вижу. Башня, сейчас... Ты по левую сторону. я к тебе лечу, не пугайся. Да, я вот только только приземляюсь. Все, приземлился. Только, пожалуйста, опять меня не убей. Во, я тебя вижу. Да. Тут кто-то бежит. Мочь его? Сейчас. Отлично. Ну, хотя бы сумку взял. Еще кто-то бежит? Мочим его. Хорошо. Что на столе? Граната возьмем ее. Опять твои пятки сверкают на карте. <связывается> ну да. А слушай, попалась попала Зика сейчас? Мне... Повооружаюсь. Uh -huh. Мне просто интересно, если полости, будет ли отмечаться на карте или нет. Ложись. И паузи. Не, именно ложись. На Z нажми. Uh -huh. И паузи. Да, отображается. А, нет, не отображается. Поближе подойду. Да ладно. Надо нам перебираться. Садись в машину. На 80 Сейчас его. Готов. Я по привычке внизу хотел увидеть надпись. Что друг замочил врага. О, бегает на 250. За маленьким домиком. Это не ты? Нет. Платье. А, отлично. Оставь мне что-нибудь. Вот а ты сейчас уже там прибил. А то у тебя мало всего. Да. Вот допустим я сейчас четверку нашел. Только не туда она поставилась. Ой, давай в дом. Переждем. О, полетели снаряды. Здесь не будет режима вы это лечиться тут, тут сразу Скажу, а да это? да если бы мы по два играли тогда тут на коленках не да я бы ползал тогда. все выходит все дождь закончился кратковременно дождь прошел Пошли к центру. Садись. Сюда. В гараж машинку поставить. Да, зачем ты поехал в центр и все, и там спокойно пожидали. О, жилетик. Жлетик второго уровня. Попасть? Ну да, можно. О, баночка. Соседи, вы там можете не шуметь. Ваше-то топанье. Алло. Да. <laughs> вы где? На террасе. Отлично. Сейчас бомбежка будет. Ты здесь как раз таки. Быстрее, и там перед тобой. Бегут. И в дом. Быстрее в дом. Еще один да, здесь. Так, да, да, бегает, бегает. Я за, я буду подошу... штурмовать. Подожди, опять красная зона. Вот тебя сейчас убьют. Ты через окно сейчас. где ты пошел? Я с балкона прыгать буду. Я на первый этаж. Давай, я тоже. Это ты? <связывая> <связать> я уже точно да... сомневался, ты там или нет. Да я тоже так остановился, подумал, ты не ты? Ты так далеко не беги, пожалуйста. Подожди меня. О-о-о. Где На горочке сверху где-то. Вот. Я их вижу. это ты его пристрелил? Не знаю. Нет, не я. Ну цвет отображается. Нет, это не я. Тут, это не надо бежать туда. О, о, там. О, убил еще одного. <laughs> Походу он же он, он был настоящий, потому что собирал. Не, потому ну будто, будто тоже собирают. Ровника на С, Ну не знаю, мне кажется, будто не собирают. Ты, ты, ты видел, что Будто собирают? Конечно, видел. Они еще и по домам шарят. Но двери, допустим, оставляют открытыми, но при этом ничего не собирают. Там машина едет, машина едет, видишь? Где-где? На 245, на СВ. О, так, 245, ага, вижу. Опа, меня убили. Так, снайпер. Так, теперь по мне стреляет. Ну что ж, придется Управление вроде я видел откуда стреляют. Угу. <свят> uh -huh. Я, кажется, слежу за тем, кто меня убил. Так. Это зараза, не вижу, не вижу, не вижу, где же... А он за камнем сейчас. Он, ки он кидает огнемет. О, этот, а короче, все. <свят> он за деревом за камнем он сейчас выше поднимается на горочку вот он поднимается вниз не смотрит так вниз смотрит он за горку бежит теперь он спускается с горки он по себе полет. Не знаю. А, нет, он другого увидел. Можешь убегать. Он сейчас краски слева внизу, вот они вдвоем стреляются. Можешь на карте увидеть. Он замочил, он опять в ту сторону идет. То есть он сейчас по низине идет. Спустился с горки и идет к тебе направо туда. Я, так, так я, я тоже понизине. А ты наоборот на горку заберись, быстрее. Сейчас домик спрячусь. А, он, он тебя видит. Блин, правее. Вот, вот, вот, а, вот, вот. А, все, снял вот. меня. Все. Убил? Да. А, куклы-то, конечно, с винтовки. Куда то не выстрела можно снять. Ясно. Ладно, давай выходим, пробуем еще раз. Все, высаживайся. Я узнажу. Я... Давай, я лечу. Ты где? Перекресток внизу видишь под собой? Я вижу да перекресток. Вот туда давай. Да, но я тебя не нахожу. А, вот, ты надо мной летишь. Сейчас я буду этот парашют раскрывать. Вот три, два, один. Я раскрою. Ты видишь меня? О, я тебя вижу, все. вот ты приземлился да. отлично собирает на вещички главное я на а кто над... значит да, кто-то вы... над нами летел там быстрее ищи оружие у меня ничего как всегда нету и прикрывай меня ну хоть что-то да, я напротив тебя ровника. вот все возле меня здесь бегут быстрее иди спасай это я тебя спасаю нет не вижу, не вижу. Где? Возле автобуса. Готов. Я тебе дам. Это что у нас? Держи вот это и 5.56. Забирай. Бежит. Вижу на дороге. Еще один. Готов. Ты не нажал. Я нажимал, но внутри машины. Сейчас вылез. Три. Оба, на 150. Вижу. Готов. Это ты, да? Оба, а, W. Готов. Да, Хорошо. Будем... Опа, стреляет! Не вижу, где-где-где-где-где. Тут было стрельбующее. Издалека наверх. А, всё, а вижу, вижу, вижу. 190. Давай, я слева посуду, а ты справа. Лечится. Готов. Молодец. Вижу, вижу, вижу. 125. Все, убил. Вижу. Готов. Утки стоит. Вижу попал Побежали к нему Ох ты вижу, у вижу, у вижу. Какой же граната уйди уйди уйди уйди уйди Попал <свистые> <свистые> Мы вдвоем <свистые> остались все а Пусть ничего. Да, давай рядышком удержаться в центре будем. Все. А что убивать? Нет, я не буду тебя убивать. <laughs> это, это слишком предсказуем было, да, мы к этому не стремились. Их будто убьем будет неинтересно. Давай просто дождемся, когда зона сузится. и посмотрим, что в принципе вообще в конце будет. Да, давай рядом, чтобы. Снать. Да давай. Так, вот пошли в центр зоны. Все, центр. <свят> Ой, блин. Давай попрыгаем на три. Раз, два, три. <свят> Ой, блин. Сейчас, наверное, кто ему наблюдает со стороны, думаешь, что за ерунда происходит? О, зона сужается. О, ты посмотри, вверху. А сейчас, представляешь, неожиданно появляется боты и нас убивают. Такое ощущение, знаешь, что будет сейчас... Э, до нулевой точки зона не сузится. Она вот сейчас будет вот, от, вот до этой. Ну То вот сказать. посмотрим, что будет. Потому что смысл до, до метра сужаться. И реально интересно, вот прям, что будет в самом конце. Для меня самого это вообще непредсказуемо. Я ничего не знаю, сейчас ни разу мы с тобой до этого момента не приходили. О! Размещайся. побежали. Оп. Вот ровненько центр. Смотри, как идеально по кружочку, да? Во, вот так. Это сейчас. Я думаю, что. <laughs> Тоже наверх смотришь? Ты еще так покружись. Так телепортируйся и пошлю. <рес> Черт, не вышел, я опять тебя вижу. Еще раз. <рес> <рес> Блин, опять ты здесь. Так. Сука, у тебя жизнь. Полная. <рес> <рес> у меня полная жизнь, но у меня ни таблеток нет, ничего. То есть даже не надо их принимать. Пуск у тебя тоже полная жизнь? Полная жизнь, но еще немножко желтая. Ой, то есть ты можешь выиграть. О, так сужается. Сейчас это маленькое такое местечко будет. А потому, чтобы выжить, нужно будет миллиметрик просто в сторону отойти. И будет да, наша зона. Но она еще есть. Доброго сделал да, сто... Все, все. Получилось. А, так по сути место осталось. Вот все получается. Я это... подожди. Уже таймер это нет. Что? Вот она. И все. Вот получается мы стоим, вот это зона. То есть в этой зоне по-любому мы вы встретились, по-богу. Угу. Противник а встретится, точнее, не хочешь, будет. не будет. Нет, давай подождем. Мне интересно, что будет дальше. То, что увидишь. Уж нет. Ну ерунда какая-то. И таймера, ничья. Подожди-ка, нет, а, синяя есть, видишь? я кусочек остался, это типа и есть Вот кусочек. Может она как-то медленно будет сужаться, ну-ка. И таймер. Не, не сужается. И все? Я думал вообще сейчас до минимума как-то сведется, а тут такая зона да. большая. А в чем смысл до минимума? Я разочарован, я не ждал, что так будет. Слышь, кругум должен выиграть. А оба проиграть не могут. Ну что, давай это, знаешь, что сделаем? Камушек залезем. На камушек. Аж от толкал. И лезет на камушек. Не лезет, да, на камшок. Это... Не-не-не, не будем стрелять друг друга. Стой. А, что будем? а подбеги к зоне сюда. Вот, э, только не выбегай наружу. Я тут. Подбеги к зоне. Вот прям впритык стань. На Насчет три выбегаем. Раз, два, три. Все, я выбежал. Давай, кто дальше успеет добежать? Беги туда. Давай, кто, кто... Ну первый. Ну кто само собой давай. Окончается же У меня заканчивается. Все. Ты первый. Я первый. Больше было. Брання. Хотя у тебя. Нет, у меня в том-то дело, что просто здоровье было. Ну, вот так вот. Да, я, конечно, разочарован. Я думал, что зона будет до минимума водиться. А тут такая зона еще. Большая. Не знаю, как это воспринимать, то ли это реально случайность, или в действительности 10 миллионов игроков в сутки, завышенное число, но факт остается фактом, встретиться на одной локации очень даже реально, вы только посмотрите, я думаю, что мы сможем встретить там с попытки 5-6, но ну, так, это минимум. То есть факт остается фактом, встретиться на одной локации очень даже реально, и на это потребовалось совсем немного времени. Также вызывает вопрос наличие ботов, которые в одной игре более 50% от числа всех игроков на карте, но сами посмотрите сколько людей было в начале игры и хотя на землю приземлилось 100 человек. Что вы думаете по этому поводу и по итогу целого выпуска, напишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если ролик соберет более 100 лайков, то интересно было бы встретиться на одной локации 4 на 4, а не 1 на 1. И смотреть что из этого может получиться. А получиться должен полный трэш, ведь если легко потерять друга в игре 1х1 и спутать с другим игроком, то что должно получиться играть 4 на 4. Как минимум будет весело. С вами был канал М-Игры. До скорых встреч. Всем пока!